Заходим на слайд Дворпу, обновляем нашу страничку и смотрим показания. Подтвержденный баланс у нас три миллиона четыреста тридцать пять тысяч восемьсот восемь сатошей. Записываем наши данные. Прибавляем неподтвержденный баланс. У нас составляет 18 803 атоши и записываем данные в нашу табличку доходности. Сегодня у нас 0,3 0,9 Выписываем количество декретов. Заходим на сайт CoinMan.pl, Обновляем страничку, и видим у нас подтвержденные ноль ноль. 310 декретов и не подтвержденных 0,005 тысячных декретов. Плюсуем это все и получаем 0,0315 декретов. Записываем табличку. Записываем курс эфириума. Курс эфириума на сегодня составляет у нас. Заходим на сайт CoinGecko, обновляем страничку и видим. 19 822. Записываем показания. Курс секрета. Заходим также же само на сайт CoinGecko, обновляем страничку и видим, что курс секрета у нас на сегодня составляет 2146 рублей. Вставляем нашу табличку и выписываем. Эфириум относительно рубля. так Берем наши показания с таблички. Вставляем на сайт CoinGecko, в конвертер валют и смотрим надо... Дан... По данному курсу у нас составляет 704 рубля 60 копеек. Выписываем данные показатели в табличку. Выписываем курс декрета относительно рубля. Так же самое берем с таблички наши показания, копируем их и вставляем на сайт CoinGecko конвертер рублей. И получаем 66 рублей 82 копейки. Копируем данное показание. И вставляем нашу таттличку. Вот все, на сегодня все. Наш четвертый день пяти минутки закончен. Всем спасибо. Приходите завтра. Будем выписывать данные показания отчета